Добрый день. Да, всем привет. Привет, привет. Мне хочется понимать, меня хорошо слышно? Скажите, пожалуйста, меня слышно. Поставьте десяточки, чтобы мне понимать. Угу. Светлана присоединяется. Здравствуйте, здравствуйте. хорошо хорошо доброе утро у кого-то день у каждого свое время суток россия наша большая много часовых поясов но я думаю что подождем пару минут до да, чтобы люди присоединились тот кто ждал этот эфир тот кто знал что этот эфир будет Спасибо, что вы со мной. Я думаю, что, да, еще минутку подождем и начнем. Рада вас видеть сегодня. Всех. И Беларусь с вами. Да, здорово, здорово. Отлично. Да, спасибо, спасибо. Хочу... Давайте, наверное, начнем, да? Я предлагаю начать. Итак, меня зовут Татьяна, Татьяна Крылова. Я парфюмерный стилист. Проживаю в городе Пермь, это Урал, это сердце России, так сказать. И тема, с которой сегодня я начинаю наш парфюмерный марафон. Ароматный, парфюмерный, красивый, благоухающий. Мы начинаем с представления нашей потрясающей коллекции Париж. Думаю, видно, да, нашу, нашу коллекцию Париж. Как сегодня мы с вами построим наше, наш эфир, наше занятие, нашу встречу. Ну, Первое, это будет не просто вещание, это будет интерактив. Мы будем вместе с вами работать. Мы будем слушать наши ароматы, вдыхать, наслаждаться, слушать звучание. Все связано с, с музыкой, с нотами, с дыханием, с жизнью, с легкостью, с воздушностью. Только такие эпитеты присущи ароматам, тем более нашим французским ароматом. Что сегодня будет? Ну, во-первых, присутствующие, вы должны приготовить тестеры. У каждого есть тестеры ароматов, да? тестерная шкатулка, тестеры. Сегодня мы будем с вами вместе создавать образ, образ двух ароматов из коллекции «Париж». Что же такое а, «Париж»? Ну, понятно, Париж это, это, наверное, сердце мира, парфюмерное, где зародилась, наверное, жизнь всему прекрасному, всему ароматному парфюмерии. Все знают, что духи говорят по-французски. И также как что-то связанное с, с национальностью, с какой-то страной, то духи французские, естественно, ассоциируются только с Францией, потому что существуют определенные стандарты, существуют законодатели моды, существует даже по умолчанию, вот, наверное, вот изначально, что духи, то Франция. Но я думаю, что каждая из нас, из вас знает, что такое французский аромат и особенность его. И сегодня в нашей коллекции, в большой коллекции компании Ламре, есть вот такая эксклюзивная, маленькая коллекция. Вот, я думаю, что всем видно. Париж. Каждая женщина хочет побывать в Париже, я думаю. Но я хочу пожелать, чтобы это было не так, как в анекдоте. Что-то опять во Францию захотелось? А что, вы уже были? Нет, уже хотелось. Так вот, я хочу пожелать каждой женщине, чтобы мы действительно, кто еще не был, побывал в Париже, сходил на парфюмерную фабрику и, возможно, чтобы когда-нибудь мы из парфюмерных стилистов создали свой аромат. Я этого желаю каждому. А если вы в эту сторону еще не думали, то, наверное, уже пора. Итак, Какая концепция? Вот какая она парижанка? Что она в себе несет? Потому что всегда, когда мы говорим «Париж и парижанка», давайте напишите, пожалуйста, какие у вас возникают ассоциации. Какая она француженка? Какая она парижанка? Напишите, пожалуйста, сейчас в чат. Ну вот несколько эпитетов. Как вы считаете, какая она, ну, естественно, женщина, какая она? Да, Наталья, добрый день. Давайте, пожалуйста, активно а, участвуйте. Элегантная, да, Эла. Включайтесь, пожалуйста, каждая, потому что очень важно. Наша утонченная, стильная, элегантная. А, утонченная, легкая. Да, спасибо. Пожалуйста, активно участвуйте, потому что наша э, вот такая встреча, она не подразумевает, что здесь будет гол говорящая голова, а мы будем работать вместе. Изысканная, утонченная, благоухающая. Да, еще, еще эпитеты. Какая она француженка? Стильная, женственно, изящная, да, на самом деле, да, Наталья, добрый день, на самом деле, да, вы говорите в принципе одно и то же, что француженка она стильная она ухоженная, она элегантная, она любящая жизнь, да, действительно. Наверное, есть даже такие крылатые фразы «увидеть Париж и умереть», но я не желаю никому умирать. Пусть будет Париж, это только, знаете, вот такой маленький, маленький мостик, что ли, маленькая ступенька для достижения целей. У меня тоже есть хорошая знакомая, которая говорит, я так хочу приехать в Париж, залезть на у башню и крикнуть оттуда что-то на весь Париж, но на самом деле у каждого свои какие-то ассоциации, да, с этим местом. Итак, мы с вами, да, добрый день, кто присоединяется. Сейчас мы с вами проговорили, какая она парижанка, какая она француженка. В некоторой степени законодатель моды. И мы знаем те, кто управляют. Мы не будем сегодня говорить, конечно, о моде, но это невозможно затронуть эту тему, потому что на самом деле именно во Франции зародилась жизнь вот, вот той изысканной красоте, вот этому благородству, вот этой культуре, да, вот какому-то этикету, даже парфюмерному этикету, стильному этикету. Действительно, то есть там, вот там во Франции, в Париже все это зародилось. И я настолько горда тем, что мы имеем тоже вот причастность к этой потрясающей к этому образу. Потому что мы в том числе и себя формируем в этом направлении, вот как вот путь, да, к которому хочется идти, стремиться развиваться, достигать, вот быть такой внешне, внутренне однозначно. И в этом нам, конечно же, помогают наши потрясающие ароматы. Я хочу еще раз сказать, насколько потрясающий это, это не бравада, это не не фанатизм на самом деле вот на самом деле что коллекция ароматов ламбре она настолько самобытна и на сегодняшний момент иногда возникают вопросы в двух словах скажу есть ароматы которые очень хорошо продаваемы которые сегодня в спросе так сказать, трендовые. А есть ароматы, которые, они, возможно, какие-то консервативные, какие-то классические. И многие говорят, ну зачем они нужны, их никто не спрашивает. И вот только потому, что наша, наша компания представляет на рынке бренд номер один по парфюму, именно мы компания парфюмерная, и то, что для нас работают одни из самых, ведущих носов мира, хочу еще раз повторить, напомнить, что групп Техника Флор – это парфюмерный концерн. Это действительно это фабрика красоты, невидимой ауры. Руководитель фабрики Патрик Саботер сказал, что постольку поскольку коллекция духов, она должна быть полной, она должна быть вот настолько... Не, не ограниченная, чтобы она была совершенной. То есть вот такой, знаете, полнота во всем. То есть все э, ароматы, всех направлений, всех стилей, потому что среди женщин могут быть и те, которые э, преданы одному аромату на протяжении 30 лет. Есть те, которые следят за модой. И на самом деле наша коллекция настолько самобытна. И уровень продукта селективного качества. Есть направление нишевого у нас в нашей коллекции, нишевого формата. И я хочу еще раз повторить, наверное, все-таки немножечко воодушевить вас, чтобы мы еще раз просмотрели, проанализировали, с каким уровнем мы работаем, что мы транслируем этому, этому миру. Действительно, мы несем э, женщине люб, любовь, жизнь, радость. Вот И наша коллекция в этом помогает в том числе. Мы знаем, что мы, парфюмерные стилисты, работаем именно в формате подбора под ситуации, под задачи. И то, <клёп> о чем мы сегодня будем с вами говорить, мы как раз и будем вместе с вами разбирать, под какие ситуации, под какие задачи а, можно надевать вот, а, ароматы из этой потрясающей коллекции. И чтобы Париж был а, у каждой из нас на туалетном столике. Сегодня я хочу быть буквой «П» утром, допустим, да, буквой «А» я хочу быть вечером, а буквой «С» я хочу быть, возможно, на каком-то празднике и так далее. Как, куда и когда одевать? Сегодня мы будем с вами об этом говорить. Итак, что нам нужно с вами приготовить? Вы готовы, да? Приготовили тестеры, нашу тестерную шкатулочку, приготовили водичку обязательно да здравствуйте и приготовили наши блутеры то есть чтобы мы могли а, продегустировать ну соответственно наш нос потому что а, самый короткий путь к сердцу лежит через через аромат так сказать да как ни странно потому что аромат максимально быстро попадает в мост итак сейчас пожалуйста мы берем аромат а, по номерам 102, то есть это буква «А». Угу. Пожалуйста, поставьте в чат сердечки, если вы уже приготовились. Сердечко в чат поставьте, чтобы я понимала, что я не одна здесь. Приготовь, поставьте в чат сердечки, если вы приготовили водичку, если вы приготовили тестеры и приготовили блутеры чтобы мы с вами уже могли начать. Uh -huh, да, Светлана, спасибо. Элла, да, вижу. Буква. Буква П, да. Ольга, как всегда, бдит за чистоту речи. Спасибо, Оля. Да. Буква П. Париж. Спасибо большое. Хорошо, что приготовили. Итак, значит, сейчас наша задача с вами. Мы наносим аромат, аромат, буквально одну порцию. Вот. И дать несколько секунд, мы помним, да? Несколько секунд, чтобы... Да, спасибо. Спасибо. Чтобы аромат не обжигал наш нос, чтобы молекулы спирта не выветрились и чтобы открылась следующая нота. Что будет дальше? Значит, сейчас мы будем, напомним, мы будем с вами тестировать аромат. Первое, что три характеристики аромата. Сейчас, но ну, я рекомендую, чтобы вы все себе конспектировали, потому что то, что мы будем сейчас с вами творить, это действительно будет совместный труд, наше творчество, и это же нам потом поможет по-другому посмотреть на коллекцию. Она для нас с вами просто оживет. Это не будет аромат П или А, или там 102, а это действительно, это будет живой образ, который можно будет надеть, а куда и как мы сейчас с вами выясним Итак, нанесли давайте теперь мы его послушаем и пожалуйста напишите в чат вот три характеристики вот как вы считаете какой аромат пока мы говорим о аромате какие вот сразу приходят эпитеты какие вот ну какие прилагательные на самом деле что мы можем сказать пожалуйста пишите в чат Глубокий, темный, обволакивающий, теплый, таинственный, чувственный, элегантный. Угу. Всем участникам я советую, да, вот тоже записывать, потому что на самом деле одна голова хорошо, один нос хорошо. Она сейчас в чате в 13-14, еще лучше, еще больше информации. Жизнерадостный, нежный. Угу. Еще, еще, пожалуйста. Женственный, ну да, это же, это же француженка, мы же понимаем подсознательно, что это разные грани, да? Каждый из нас женственный. Угу. Пишите Да Я считаю, что он а, а, Очень стильный Вот такие мои эпитеты Очень стильный а, В некоторой степени строгий И м, Глубоко женственный То есть это вот как Несколько граней Вдохновляющий Несколько граней вот, а, Одной, так сказать, личности Томный, влекущий да, для меня это более строгий аромат. Шикарный. Да, спасибо, дорогие коллеги. Угу. Аромат зрелой женщины. Не в смысле возраста, а сформировавшийся, имеет свое, свое лицо. Да, вот я почему и говорю строгий, это уже... Самодостаточная личность – это самодостаточная женщина. То есть мы уже потихоньку э, перешли с аромата на женщину. Видите как? Невозможно просто говорить вот как о жидкости, да там, о нотах и так далее. Уже сразу просится э, некое представление да, вот, женственности. Хорошо. Да, давайте... Да, Алсу, добрый день. Давайте теперь следующие эпитеты. Мы напишем ну, три характеристики образов. Уже здесь начали писать. Какая это женщина? Где она, возможно, как она позиционирует себя? Какие для нее самые важные, вот, наверное, качества? Что, Что для нее является приоритетным? Какая это женщина? Возможно, какая сфера жизнедеятельности вам представляется? Вот то, что приходит первое, оно, как правило, оно, вот, наверное, самое правильное. Вообще, я хочу сказать, нет каких-то таких жестких рамок. Правильно, неправильно. Вот реально, сколько носов, вот столько и восприятий. Для кого-то кого солнце греет, и ему тепло при 35 градусах на солнце, да, вот. А, а кому-то это уже невыносимая жара, ему хочется спрятаться в тень. А солнце одно и то же. Тоже самый аромат. Он несет, так сказать, одну энергетику, но то, как мы ее считываем, как мы ее трансформируем и дальше передаем в этот мир, это совершенно по-другому. У каждого свое понимание, свое видение. Готовы у вас? Деловая, ответственная, уверенная, да. Независимая, самодостаточная. Это женщина. Угу. Да. знающая себе цену уверенная, свободная да, в моем понимании вот эта женщина смелая, знает себе цену с высокой самооценкой гордо идет по жизни, прислушиваясь к себе любовь к себе статусная, да в моем понимании, в моем видении и в моей практике, вот какая-то женщина, это деловая, это сфера юриспруденции, это сфера деловых переговоров, это действительно вот, это профессионал в своей сфере. То есть аромат, он позволяет концентрироваться человеку, то есть мы понимаем, что аромат действует в двух направлениях, мы знаем все это. Он любит быть в центре внимания, да, действительно. Аромат действует в двух направлениях. Он воздействует на нас самих, на хозяйку аромата и на, на социум, на то окружение, которое в тот момент нас, нас, присутствует вокруг нас. И действительно, что он формирует? Он формирует структурированность, несмотря на то, что это женственность, несмотря на то, что здесь ноты... И многие писали какие-то гурманские ноты, да, и он влекущий, но он дистанцирующий. Хорошо на выход, когда надо подчеркнуть свой статус, да. Аромат, который придает немножечко дистанцию, то есть это не, знаете, это вот действительно, это статусная, знающая себе цену, это женщина, работающая в деловой сфере, структурированная, она может подать себя, и она практически всегда успешно во всех своих действиях. Да, она знает, она цельная натура. Да, действительно. И, да, спасибо, на самом деле, у нас, вот видите, все описания образов, они в одном ключе. Ну, потому что, в принципе, мы, как сказать, мыслим, наверное, более-менее одинаковые. Да, действительно, это цельная натура, самодостаточная. А следующее, что мы должны сейчас с вами определить, место вот этого образа, педестальный аромат, да, я говорю, это всегда, а на финише всегда успех, это всегда какой-то новый результат. Поэтому переходим плавно к тому, что где? В парфюмерном гардеробе это место этому аромату. Ну вот, наверное, у нас сейчас как раз об этом и говорит, что... Давайте подумаем, если нам а, нужен результат, да, если мы хотим а, какого-то достижения каких-то, возможно, поприщах. Не стоит ли попробовать этот аромат, кто еще его не пользует, кто не пользуется, как доктор прописал, да, как, пар... <как>, как прописал парфюмерный стилист. Давайте сейчас напишем, вторая половина дня очень дозирована на переговорах для статуса. Так, да, Уля, хорошо. Кто еще как считает, в каком, а, какое время суток, а, в какое время года, а какая одежда, под какое событие, а, возможно, какое состояние нужно включить а, вот при помощи этого аромата. Ну, Оля проговорила, сейчас пишет, что дозировано переговоры, а, статусные переговоры. Да, хорошо. Еще варианты. Вторая половина дня прохладное время. Я думаю, сейчас самое время, потому что наступает осень. Даже у кого лето было самым длинным, осень уже подкрадывается потихонечку. У нас она уже давно. И я думаю, этот аромат как раз, да, Светлана пишет, осенний зимний вариант. То есть он будет уместен зимой, весной. Поэтому вот можно прям сразу же. На заметку себе обязательно, у кого его нет, приобрести. <coughs> То есть мы к чему пришли? Осенний-зимний осенний, период. уместен <coughs> на деловых переговорах, на деловых встречах, на деловых мероприятиях. Да, Гульна, спасибо. Для статуса, для уверенности как хозяйки, так и оппонента. Но, тем не менее, не забывайте, что этот аромат... Этот аромат, да, он обязывает к внешности. То есть, понятно, ты не, не будешь там в спортивный штанах или там в каком-то спортивном костюме с этим, да, в этом аромате это будет неуместно. Поэтому, да, мы смотрим. Вторая половина дня, время года, прохладная на неформальную деловую встречу, деловый ужин. То есть, и так мы обрисовали целостную картину. Какая она? Да, добрый день. Какая она, это получается, женщина? Значит, это, этот аромат в парфюмерном гардеробе занимает достойное место, я бы сказала, большинству женщин если вот, директоран женщинам, занимающим руководящие должности, или те, кто хочет быть такой. Да, то есть на самом деле это вот некая зона роста, если мы говорим, что ну, этот аромат тяжеловат или не для меня, нет. Если ты хочешь, вопрос не, не, не в том, что нравится, не нравится, а в том, что ты хочешь если ты хочешь двигаться, если ты хочешь дополнительной статусности, дополнительной энергетики, возможно, выйти на другой деловой уровень, чтобы тебя заметили аромат, который, наверное, как-то выхватывает из толпы. Он заставляет подумать человека, что это человек стоящий, и он профессионал в своем деле. И чтобы мы не транслировали, женщина, которая носит этот аромат, он будет укреплять ее профессионализм давать еще больше статуса и здесь, наверное, даже слова будут на втором плане то, что будет она говорить главное чувствовать себя уверенно достойно и уверенно нести этот аромат на себе вот представьте как, карсин, как на картинах корзина с фруктами на голове и вы идете вот, вот такой аромат, который дает укрепляет женское достоинство мы определили с вами этот аромат а, в парфюмерном гардеробе а, отлично скажите пожалуйста кто сейчас для кого сейчас было такое возможное открытие а, что на этот аромат посмотрел с другой стороны вот напишите что а, я оценила или там допустим для меня аромат стал по-новому звучать. Кто думает, что, наверное, включит его в свой парфюмерный гардероб? Напишите просто «мне нравится» или «я поняла». Что-то напишите, пожалуйста. Для кого-то этот аромат был сегодня откровением. Наверное, все пишут, да? Дайте, пожалуйста, обратную связь по аромату. У нас, потому что следующий на очереди. Давайте пока пишем. Мы переходим с вами ко второму аромату. У нас в коллекции... Скажите, пожалуйста, чат не висит, вы со мной... Поставьте, пожалуйста, сердечки или, или какой-нибудь смайлик, чтобы я видела, что, что я не одна здесь. Потому что чат висит. Вот, я вижу, что чат завис. Вот. Спасибо. Чат немножечко остановился. Вот. На самом деле, видите, сколько что захотелось его попробовать? Уже приобрела. О цвете не думала с Гульнасом. От, от, от, открыла, открыла новые грани аромата. А, у Гульнаса он уже а, в, в, в арсенале, в гардеробе есть. Спасибо, Лена. Хотелось поносить его. Да, действительно, аромат очень достойный, очень красивый. Гульнас говорит, что аромат бордового цвета. Ну, потому что, скорее всего, возможно, Гульнас ассоциация с деловым стилем, да, который дает, возможно, силу, энергию. Но на самом деле, конечно, каждый как его видит, как представляет, это, это есть правильно. Потому что ну, невозможно то, что невозможно потрогать, как-то оценить в какие-то определить рамки. Итак, сюда вижу, что все, все, все с нами. Берем следующий аромат, следующий блодер. Сегодня мы рассмотрим два аромата. Вот. Аромат под буквой А, 103. По такой же схеме. Да, Оля пишет сейчас про 102-й. Пришло время для него, да, для, для 102 пришло время, для буквы «П». Итак, эта француженка во всей своей, а, во всей своей сути, до да, мозга костей аристократка, которая транслирует этому миру некие каноны красоты, а, стиля, статуса. И очень часто это, это молчаливый аромат. Это женщина, которая нанесла, и действительно, говорю, она достойно несет его. И к ней уважение, к ней вот хочется прислушаться, она авторитетна. Итак, нанесли, да, мы 103 аромат, пока он открывается. По той же схеме мы рассматриваем с вами три характеристики аромата. Какой он? Три эпитета, которые вам приходят сейчас на ум. Какие эмоции вызывают? Вот что? У меня сразу не эпитет, у меня сразу эмоции. То есть на самом деле, вот мы сейчас с вами видим: вот идет такая трансляция, как мы включаем, да, включаем эмоции, переключаем, создаем состояние. А, вот давайте 103-й аромат мы слушаем. Вдохновляющий, летящий, женственный. Да, конечно, он отличается от предыдущего. Ну, это получается вот как алмаз, это другая грань. Возможно, даже радостный, привлекающий, яркий, игривый, рафинированный. Но рафинированный это гульнас. А если это перевести в что-то, вот в другой какой-то вот синоним? Можешь написать, чтобы было понятнее? Искристый. Что ты имеешь в виду? Благо, «Благоуханный», да, хорошо, еще какие эпитеты, «Изысканный», «Нежный», Света аж два раза написала «Нежный-нежный», наверное, да, такой «Нежный-нежный», «Вкусно-нежный», дневной и заметный, да, то есть вроде бы он такой сравнительно легкий, но тем не менее его, вот его видно, он искрится, да, вот как, как фейерверк, возможно, такой, знаете, маленький бенгальский огонек, который и днем видно, и ночью особенно видно, ну вот такой какой-то эпитет пришло, сравнение. А действительно, это аромат для меня, он такой какой-то празднично-фееричный, при всем при этом он очень нежный, действительно, как вот перышко, которая скользит. Чистый, яркий, насыщенный, да. Вот знаете, когда создавали этот аромат, вдохновляющим фактором был балет «Лебединое озеро». И вот как это представлял автор вот этого аромата, когда вот перышко, лебединое перышко, Красивое, мягкое, а, такое вот пушистое, да, они же, они большое, красивое перо а, лебяжь, лебяжьего пуха, и оно парит над, над льдом, возможно, над гладью озера, или над льдом, или а, просто над чистой, ровной поверхностью озера, это, этот процесс... А, вот, для меня, белого цвета. Этот процесс завораживает. Вот если вы стоите, видите вот, вот эту потрясающую идиллию а, воды, да, вот озеро Гла, там, возможно, лебеди, и здесь падающее такое летящее перышко. Это легкость, это воздушность, это, это действительно, это воздух. Это вот он какой-то воздушный, одухотворенный. И вот эта женщина, которая сейчас, мы с вами придем к этому, да, какая же она?» Вот мы увидели, что она легкая, что это искрищ, искрящийся, белоснежно-стерильный, да, вот, вот он настолько, наверное, какой-то даже девственный. Вот пёрышко летит, и оно чистейшее, и вот, и вот оно самодостаточное, оно, оно красивое, и оно само вокруг себя создает некую ауру красоты, такого совершенства. Вот это этот аромат. Теперь давайте мы с вами запишем характеристики образов. Какая это женщина? Хотя уже, конечно, столько красивых слов сказали здесь, да? И цвет мы определили, и на ощупь его потрогали, и даже, наверное, на вкус, на пространство. В общем-то, мы его рассмотрели в формате 5D, наверное, да? Какая это женщина? Какой образ? Нежная, чувственная, прекрасная. да. Да, я, вы знаете, я бы сказала, что хрупкая, хрустальная, божественная. Вот для меня этот аромат, это аромат невесты среди моих ну, среди моих хороших близких знакомых клиентов был аромат невесты мы подобрали его конкретно на свадьбу действительно да действительно аромат невесты и мы подобрали его для того чтобы заякорить это состояние праздника изящная тонкая звонкая наивная наверное да вот этот аромат он придает одевает вот такую наивность даже женщина которая возможно вот мы ее слушали предыдущие, она очень статусная, очень стильная, самодостаточная, да, белая невеста в классическом белом платье. Если эта женщина оденет вот этот невинный аромат, и она обретет вот этот статус другой, она как бы переоденет свою ауру. Возможно. И она будет транслировать совершенно другую энергетику. Эту, эту нежность, эту легкость, эту женственность. И действительно, это аромат невесты. Причем невесты без возраста. Хоть это возрастная женщина, хоть это молоденькая девочка. Она транслирует вот в вот этот мир вот эту энергию любви, энергию счастья. Вот, вот хрустальную искрящуюся чистоту. Это вот мое представление. Какие у вас еще? Вот, для Лены он желто-зеленого цвета, веселая жизнерадостная хохотушка. Он беззаботный, конечно. Он не напрягает, он не заставляет. Он, вот у мужчины, включая желание, подхватить ее на руки и просто нести. Да, вот действительно, нести по жизни. И вот... Аромат для свиданий, да, действительно романтичный, легкий женщине, чтобы придать начало новой жизни, чтобы придать некую легкость. Опять же, здесь неважно, ароматы, которые придают возраст, есть, а здесь ароматы, которые облегчают, облегчают внешний образ физически, возможно, вот энергетически. Причем он дает легкость и внутреннему состоянию. Вот. Женщина очень много, так сказать, приходится в этой, женщ... в этой жизни, ну, собственно, в разных сферах двигаться, да, и нужно, невозможно прожить одну жизнь, потом возвращаться к другой. Мы же, как, я говорю, мы как МФЦ, многофункциональный центр. Вот. и чтобы часто включить э, вот в себе вот эту нежность, женственность, вот нанести и действительно, и вот пусть это будет начало нового дня, начало новой какой-то жизни, начало новых, возможно, каких-то отношений. Даже если вы в длительных отношениях, они обновляются. Просто вот включить вот это состояние, вот, войти в эту такую, наверное, гладь вот это озеро да, легкости, воздушности аромат грез да, да, действительно то есть мы сейчас вами нарисовали вот такую а, благоуханную такую легкую, воздушную так, пойду куплю вот, так что действительно надо вот, чтобы этот аромат действительно был да, спасибо за такие откровенные комментарии что пойду и куплю в декрете а, находились, да, нужен этот аромат, конечно. Okay. И а, теперь а, последнее направление, что мы с вами сейчас делаем. А, давайте определим место вот этого аромата в нашем парфюмерном гардеробе. Куда его надевать, при каких обстоятельствах, а, какие... Решают он задачи, в какие включить состояние. Для меня любимое вот направление – это включить состояние, переключить эмоции, как такой тумблер, знаете, ароматный. Там рычажок у нас стоит. В каких, когда его использовать, Часть, время суток или время года и, и так далее. Ольга пишет. Дневной, выходного дня для встреч – то есть, да, его вы видите, он получается как универсальный. Можно и днем, и на выходной день, и для встреч. Аромат любимой женщины. Отлично. Отличное решение. Да, действительно. Вот эта легкость, воздушность. Включает у мужчины режим «я слабая», «на семья на руках». Для якорения отпуска, на свидание снять напряжение, стать более легкой в общении, да, облегчить общение, это действительно, в нашей жизни иногда бывают люди, которые или не совсем приятны, или, может быть, не всегда воспринимают нас, как нам бы хотелось, но этот аромат, он поможет, он такой, знаете, как снимет вот этот разряд, так сказать, на свидание, снять напряжение, заземляем, да, стать более легкой в общении, отключиться от работы, да, я же говорю, переключить Тумблер включить «Релакс» и пусть весь мир подождет. Вот, да, если есть еще ваши э, отклики, пожалуйста. А, то есть, итак, что мы сейчас для себя определили? Что аромат а, из коллекции, вот буква «А», то есть э, «Париж», буква «А», номер 102, это работа с детьми, да, то есть он располагающий, он говорит, что «я друг». Аромат антидепрессант. Ой, убежал чат. Поднять настроение с утра. День, вечер, встреча с подругами, вечеринка, отпуск, бракосочетание. Да, мы уже проговорили, что аромат для именно перемен в отношениях. Вот у меня недавно была, была консультация. Женщина говорила о своей дочери. Но очень хочется. Дочь уже живет в другом городе, достигла... Определенного уровня, ну, ну, еще молодая, 25. Вот. И э, очень хочется уже серьезных отношений. Они вместе, э, любить заново мужа, да, они вместе, но он, возможно, не делает как какого-то первый шаг. А я спрашиваю, чем она пользуется? Ну, вот аромат э, с нотами пачули. То есть, действительно, там э, девушка деловая, у нее такой стиль идет. Знаете, вот, вот у, у, у, у нее э, инструмент работы мозг. Понятно, и окружение. И я говорю, давайте, введите 103 е это аромат невеста. это аромат легкости, который на самом деле включит у мужчины. У мужчины чувство, что она слабая женщина. Потому что если женщина сильная, у мужчины иногда не хватает эмоциональных сил и подсознательно вот, вынести ее. Поэтому он бывает он может просто иногда, ну, не принять решение, то, которое нужно было бы. Этот аромат поможет. Знаете, вот нарисовать мир розовыми красками слегка для мужчины. Вот. И действительно, аромат невесты. Любит заново мужа, свежие чувства Это да. То есть смотрите, что мы с вами сегодня получили. В результате нашего опытным путем, так сказать, командной работой, мы разобрали два потрясающих аромата, две грани, вот э, алмазные, так сказать, сущности женщины, да, вот из Парижа. Вот она пришла с работы, вот такая вся деловая, она, надевает, она, пришла, она уходила в 102-м романте, да, в гардеробе, она приходит домой, ей нужно переключить. Вот Наталья пишет, что Светлана пишет, что моя клиентка, уставшая в период изоляции, выбрала его аромат как аромат, релак, аромат релакса. Да. То есть, чтобы переключить, мы когда приходим с работы, мы же снимаем деловую одежду. Мы одеваем домашнюю, уютную, комфортную. И хорошо бы, чтобы наших близких тоже радовала наша внешняя одежда, нас самих. Тоже же самый аромат. А мы когда приходим, нам нужно просто переодеться в другую ароматную ауру в другую энергетику. И для себя, чтобы успокоиться, наоборот пробудить свою женственность, да, включить вот эту всю мягкость, вот эту кошечку, вот девочку-девочку, и чтобы нас также считывало наше близкое окружение, наши мужья, наши сыновья, наши, наши близкие. А на сегодня, вот... Гульна была для себя 103-й. Да, у нас спасибо большое за, за откровение, потому что сегодня действительно у нас день откровений. Да. А, а представляете, что у нас ждет еще вот в этих, еще в этих трех флакунах? Я не представляю. Аромат лекарства для души. Да. Вы знаете, мне очень нравится фраза. Я постоянно ее говорю на своих каких-то а, событиях. Для того, чтобы двигаться вперед танцевать при этом не обязательно для того, чтобы утолить жажду, пить хорошее вино не обязательно, для того, чтобы рожать детей, любить не обязательно, но все радости жизни начинаются с ненужного это, это к тому, что если духи считают кто-то ненужным, то это вот, это самое, это самый нужный, ненужный вариант так сказать, потому что именно чувственная аура она наполняет нас новой энергией новой жизнью, вот то, чем невозможно а, вот, не ощутить, не осязать. И вот только передать тем словарным запасам, которые у каждого есть. Для кого-то это компот, а для кого-то это потрясающий фруктовый салат с изысканными фруктами, со сбитыми слив, сливками на берегу океана, с соленым морским бризом. Да, да, духи для души. Итак, дорогие мои, мне очень... Приятно, что были а, сегодня мы с вами в эфире. А, я хочу, а, во-первых, а, пожелать каждой из вас, чтобы вы обрели внутреннюю гармонию, женское счастье и обретали его каждый день и никогда не, не теряли. И чтобы никто и ничто не смог вас а, свернуть а, с вашего пути. Да, аромат этой пищи для души. А, и а, хочу объявить анонс следующего нашего эфира, да, спасибо, требуем продолжения, да, продолжение однозначно будет, конечно, потому что у нас запущена потрясающая, я думаю, это только начало, потрясающая традиция, я думаю, что будет парфюмерный марафон, то есть где мы будем разбирать в прямом эфире наши ароматы, пока это только коллекция, вот Париж в следующем эфире я хочу э, пригласить вас, это будет также в среду в 11 часов московского времени, будет прямой эфир э, с ароматами следующими R и I. А, это будет моя коллега, мой соратник, мой друг Наталья Куликова, а, которая тоже безумно а, любит ароматы, она посвятила, а, наверное, большую часть своей жизни именно парфюму, Парфюм для нее это, это действительно это пища и дыхание и воздух и это просто ее жизнь и а, я ей передам а, вот, передаю эстафету и а, да, спасибо передаю эстафету и встретимся с вами на следующем занятии. Да, у нас потрясающее коллективное творчество. Спасибо, мои дорогие, очень было приятно, здорово работать, в общем-то думать, мыслить, слушать ароматы и создавать вот некую такую ароматную музыку. До новых встреч. Спасибо большое. Пока-пока.